жареной вчерашней рыбы с икрой. Да? Игру а сейчас я вам покажу, что у нас творится на улице За бортом. Первый снег на нелинге. О, у нас Тут у нас прилетали коуби. Да, вот Вот Вчера снимал, помните? Не было снега Сегодня Даже пришлось машину заводить, прогревать Чтобы не замерзла Красота Так вот. вот, проснулись утром, а на улице уже зима. Вот все, бросала температура примерно минус 1-0. Ну, холодно. ветерок этой красавице мы приехали спасибо Андрюшке еще один шрайбик печка тупится, отказывается очень медленно топится давление, наверное вчера поймали 14 щук поставили 4 жерлицы в омуте Сейчас пойдем посмотрим. Немного погодя. Слава России. Всем большой привет. Тетя Люсе и Павловичу. Привет. Почему? И Кости привет. И Костя огромный. И Виталику привет. Да, привет. Мишки привет. привет. Вовке привет. Вовка с приветом у нас. Опка все привет. привет. Да. В общем, зима, ребятушки, зима. Да. Все. Всем девчонкам привет. Да. И там очень холодно, между сих прочим. Набрать с собой зимний свельчака, меховой. <смех> Кучкуются. Они летают, еще пока что группируются. Не знаю, видно будет, не видно. Вон месяц такой. В ущербии. А теперь погубаемся. Нас снимает скрытная камера. Отлично. Орлы! Ай, не души. Ой! Пол бака, смотри. Да это под наклоном стремится, Саша. Мы будем сейчас Да, не сработал. А вот так. много тут же... А тут да. Рюкзак то к вам, да? Рюзак-то у вас, да, должен быть? Да, да. Подожди пока, не кидай. Да я не кидаю. Сразу, чтобы не лишний раз не ходить. Не так что там, как парниковый эффект. Ну вот. Без 10-11. На умуте. На жерлицы походу ничего не попалось. Ну ладно. Нашел вот. Вот он. Первый снег. А вот елки с шишками. Вот какое небо. И сегодня ветрено. Луна убывает. Такое бывает. Я ничего не вижу. У меня зеленые круги перед глазами.